Вообще нет недостатков. Так и есть, то есть тонкое психическое тело в грудном возрасте не показывает недостатков. Недостатки пойдут позже. Вам потом еще он покажет Индию. Устроит еще Кустина маму и все. Вы узнаете, это будет завтра. Вы увидите то, что будет завтра. Вот. А сегодня ребенок индиго родился. Вот. Не Ну как в разных эпохах по-разному называли, но идея одна. Что ребенок маленький, он чистый по природе. Поэтому из него исходит счастье, и это счастье исходит от всей частей его тела. Независимо, как он или нет. Имеет значение. Понимаете? Ну помыло и опять нормально. Но теперь следите за моей мыслью. Время идет, да, с каждой секундой трудности в жизни исходят больше у человека, а счастье от него исходит меньше. Трудности больше, а счастье меньше. Поэтому маленькую девочку, маленькую такую, все целуют даже попу. Вот следите за моей мыслью. Но бабушку попу никто не доминить. Мысли. Мысли. Почему? Потому что количество плохой энергии в единицу времени исходит больше уже, чем у маленького ребенка. И как бы, ну, родители, да, как бы, э, они нам нужны, но э, труднее уже э, им служить, заботиться старым пожилым людям их им служить тяжелее чем маленьким детям почему потому что от маленьких детей исходит энергия счастья время не выходит наружу плохую судьбу у них а у пожилых людей очень много плохой судьбы уже выведено наружу и поэтому говорят старость не радость молодость гадость старость не радость потому что там трудно уже. И поэтому веды говорят, если человек после 50 не начал заниматься духовной практикой, то есть сердце свое очищать, то он будет гнусить, ворчать, мучить всех остальных, ходить недовольный постоянно. Почему? Потому что мучает же, время мучает, плохую энергию выводит все больше и больше выводит наружу. Цель человеческой жизни – это работа над собой. Если человек живет, просто работает и не понимает, что нужна молитва для того, чтобы сердце очищать, то он просто звереет, понимаете, со временем, потому что ну, работа не очищает от плохой судьбы. Она дает вот, возможность там что-то иметь снаружи, но внутри-то все портится. Если зубы не чистить неделю, изо рта воняет. Так и сердце надо чистить, понимаете, там тоже постепенно начинает вонять. Если человек не прощает, не просит прощения, постепенно он всех начинает вокруг не любить. Так невозможно жить. Сердце должно очищаться. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Вот так действует время. Так он меняет жизнь. Иногда очень большие пласты и судьбы выходят на наружу. Это называется экзамены судьбы, плохие периоды судьбы, экзамены, судьбы, когда плохой пласт выходит вот такой наружу, человек, человека все начинает рушиться. Семья, работа, ну, все просто против него настраивается. Он думает, что такое, сговорились что ли все? Он не понимает, что из него самого же это вышло, что наша жизнь, это просто все, что снаружи происходит, там уже все запрограммировано, понимаете? Это огромная сила, она заставляет близких людей остывать по отношению к нам. Холод в сердце идет. Вот, поднимите, у кого сейчас холод сердце в отношении близкому человеку? Нет радости в отношении. Вот, пожалуйста, видите, понеслась уже. Махарик судьбы запущен. И это и ваша судьба, и его близкого человека. Судьба, она на двоих близк к личной жизни. Как холод победить? Вы думаете все, как бы Никак не победишь, Олег, иначе? Потому что Система такая, мы ошиблись, у нас несовместимость, люди говорят. Приходит в ЗАГС, 80% разводов у нас в России из-за этого отсутствия этого знания, что такое судьба. Он приходит в ЗАГС, говорит, мы друг другу не подходим, в основном пишут. Почему? разводится? У нас несовместимость, мы друг другу не подходим. Мы не можем вместе жить, мы не подходим друг другу. Вы не можете жить вместе не потому, что не подходите друг к другу, а потому что сердце не чистите. Между вами грязи много накопилось. Вы не можете даже смотреть друг на друга, уже столько грязи. И поэтому вы расходитесь. Только в этом причина. Но холод означает закрыли краник. Вот человек не может просто чувствовать тепло от близкого человека просто так, потому что сейчас экзамен такой. Нужно в молитве каждый день пробивать вот это тепло. Оно будет пойдет опять, да. обязательно, если ты сердцем потрудишься. Пойдет тепло обязательно. Сто процентов. Но если ты не будешь трудиться сердцем, у тебя будет четкое ощущение, что мы несовместимы и никогда больше в жизни мы не почувствуем тепло. А вот у вас, вот женщина, вот вы руку подняли, да? Вот у вас, нет, вот дальше вот. она кивнула мне. Нет, и вы, вот, вот женщина рядом, да. Рядом с вами. То, что вы сказали, рядом с вами. Я не, не отворачиваюсь. Вы, да, вы. Нет, не вы. Нет, вот рядом с вами. Вот она, здесь, да, вот она. Да. Вот у вас через 6 месяцев все это закончится. А началось это больше года назад. Знаете, вы уже почти все прожили. Все, чуть осталось. Но если вы не будете понимать, как действует судьба, что на волна не идет, тогда может семья разрушится и все. Когда пройдет, тепло наступит уже поздно. Люди потом упрыгут на себе волосы, думают, что же такое, что произошло. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Важно знать, как все происходит, как течет время. Теперь надо знать также, что время в мире тоже течет волнами. Есть два человека, есть судьба планеты. И я вам расскажу сейчас четыре стадии развития плохой судьбы на планете. Каждый. Обычно эта волна может по всей планете идти. Но иногда она захватывает какие-то места сильнее, какие-то слабее. Понимаете? Судьба Земли, она общая для нас, для всех. Это наш дом, общий дом. Понимаете? И э, вот в нашей стране мы находимся сейчас на определенном этапе тяжелой судьбы. То, что это тяжелая судьба, без всякого сомнения. Я вам сейчас расскажу, как время заставляет Людей время именно заставляет, не какой-то плохой президент страны или там плохая коалиция там этих или те, а именно время заставляет людей приходить в такое состояние. Вот смотрите теперь внимательно и продиагностируйте состояние нашей страны. Первая стадия — время, когда начинает нагнетать обстановку, первая стадия страха. Люди начинают бояться. Что такое? Почему? Что происходит вообще? Страх возникает, люди чувствуют, что уже жизнь не так, как раньше. Раньше как бы мы жили нормально, а сейчас что-то как-то не то. Страх пошел. Это первая стадия. Вторая стадия. У людей появляется полярность мышления или двойственность. То есть двойственность означает «мы хорошие, они а плохие». Раньше все были одинаковые. Когда время хорошо действовало, были все одинаковые. Эти хорошие, и мы хорошие, они просто другие, но они тоже хорошие. Теперь, мы хорошие, а они плохие. У некоторых наоборот в России, они хорошие, а мы плохие. Вот мы, русские, плохие. И те, кто так думают, их отсюда, туда. Или просто... Блин, как горло чихи в колодец. Чтоб не мешали нам быть хорошими, а им плохими, понимаете? Мешаются. Ну просто несчастный случай. Вот. Третья стадия. Невыносимая ситуация создается уже не просто плохие, а враги. Враги, понимаете? Это означает, что есть враги и.. Терпеть их невозможно. Это невыносимо, терпеть этих врагов. Они сначала были друзьями, потом страшно стало, какой-то страх в отношениях, потом они стали плохими, а теперь они враги. Я говорю про негативное развитие событий. Теперь диагностировать на какой стадии? Э, Последняя стадия, какая, знаете? и страна огромная, вставай на смертный бой. Ну, то есть, четвертая стадия означает война. Теперь, страх. Наша стадия. Нет, уже прошли. Дальше, вторая. Вторая, друзья, ну, как бы хорошие, плохие, прошли. Да нет, Ты что? Ну что, вы врагами считаете, что ли, людей там, на Запад или во мире. Что, враги делать, поднимите руку, для кого враги руку. Вот честно. Нет, видите, еще нет. не это. А хорошие и плохие, поднимите руку, кому вот чувствует, что они плохие. Вот, видите, уже пошла жара. Уже поднимают люди, люди, руки. Ну то есть, а просто поднимите руку, у кого просто страх перед этим, что происходит просто плохо как неприятно ну, ну то есть понимаете мы находимся где-то на второй стадии в целом. Ну, то есть есть полярность понимаете у нас в стране уже появилась другая реклама другие э, как бы вывески понимаете вы рекорд заходишь там в москве допустим заходишь в рекорд там такой большой пяти стоит написано э, вежливые человечки ну такой с автоматом с большой человечек. Вот такой стоит. Ну то есть, понимаете, то есть уже все, уже нет такого, чтобы ну, было все, что там, что здесь одинаково. Уже такого нет, да? Есть наши, есть чужие. Понимаете, да, о чем я говорю? Или нет? Они всегда были. Да не правы. Вы ошибаетесь. Вы, вы ошибаетесь. Это ошибка означает влияние времени. Поднимите руку, кто мной говорит. Эта ошибка означает влияние времени. И если вы так говорите, значит, время на вас действует очень сильно. Если говорить о культуре, то культура однозначно отличалась всегда. Понимаете, я читаю лекции, езжу в Германии, в Бельгии там, и так далее. И культура потрясающе отличается. Вот то, что, наверное, о чем вы говорите. Ну есть вот это враги... враги... Для кого-то есть враги, для кого-то нет врагов. Врагов? Да. Нет, И когда человек... Нет Видите, вы находите, вы сейчас разговариваете со мной в жестком таком ключе. Это признак влияния времени. Как будто я тоже враг для вас. Я так, я если ты приедешь... Шо, как кто воспринимает ситуацию, да? Я не против нет, этого. Нормально, так. Это ваш успех, так? Сейчас мы сорвем лекцию, понимаете? Сейчас мы лекцию сорвем. Я услышал ваше мнение, услышал. Но больше не надо его докладывать, потому что это ваша лекция будет, а не моя. Хорошо? Вы сейчас все-таки настройтесь посмирения, потому что я же не брак, правильно? Или я заслан на казачок? Хорошо, смотрите, то есть. Есть разные люди с разным мышлением, да? Когда время действует нормально, то ну, эти разные мышления, они никак не портят там жизнь. Вот, допустим, приведу вам пример. Я читал лекции всегда на Украине, ездил. И не было никакого чувства, что я плохой какой-то человек. Я приезжал туда, все как бы, меня встречали, там провожали, и особо как бы не было никаких претензий ко мне. Но когда время начало накаляться, то что произошло? То есть я приезжаю на границу, то есть на границе случаи ходит хмуро. На меня смотрит пограничится женщина, ну, смотрит обычным взглядом, потом раз читает паспорт русский. И сразу раз такая, и вот у нее во взгляде такая как бы жесть такая, холод. Понимаете? Хотя я пришел лекцию читать, там пришли люди, патриотически настроенные тоже. Но я при этом не враг для них, потому что я даю знания. Понимаете? То есть они сидят, меня любят, они ждали меня, привет. Ну, и они как бы верят, что я правильно отношусь к Украине. И я правильно отношусь к Украине. Для меня Украина – это не враждебная страна. Не враждебная. Потому что я понимаю что время заставляет людей становиться врагами. Вот время. Понимаете? Время делает людей врагами, потом время мирит, потом пять делает их врагами. Но культуры отличаются всегда. Вот давайте об отличии культуры поговорим сейчас с вами. Просто ну, об отличии культуры важно знать, что культуры могут сильно отличаться, и это нормально. Это нормально. Я не буду говорить про Чунга-чанга, да, не небосход. Вы понимать, что там сильно другая жизнь, не как у нас. Я говорю, говорю просто, вот, допустим, про Германию. Я ездил в лекции читать Германию недавно. И там, кстати, тоже так же меня с любовью слушают, как и раньше. Если бы я был врагом, они, наверное, бы меня расстреляли. Но они приходят на лекцию, слушают лекции и сейчас счастливы, отношения со мной Так Также в Америке, в Лос-Анджелесе, я читаю лекции. У нет врагов в этом мире. Даже если люди враждебно относятся ко мне, в интернете иногда меня критикуют, я не отвечаю им. То есть я прощаю, прошу прощения, я так настраиваю жизнь. Это моё понимание. Итак, я приехал туда, в Германию, в, в один небольшой городок. И там есть был, жил такой доктор, Кней, Он лечил водой людей. Ну, у меня даже есть книга Мое водолечение». Я ее раньше прочитал, мне очень понравилось. Ну, как бы эта книга, и мне сказали, вот, вот этот доктор Кнейп, у него есть водолечебница своя, как бы место, где люди лечатся по его методике. И мы туда меня привели, это оказалось просто обычное вот, вот такое сооружение, из родниковой вода вытекает родник и наполняет где-то вот так вот, чуть выше колена водой ледяной это место. И там написана инструкция, что надо ходить, там, поднимать одну ногу вот так держать, потом опускать и поднимать другую. И вот так, как цапля, ходить там ну, по кругу специально это сделано, вот такое сооружение середине там как-то закрыто, а вот по кругу, чтобы люди ходили, сделано. Вот. И люди ходят вот, по кругу вот так вот, ноги поднимают. Вот. А мне надо было просто искупаться, понимаете, в ледяной воде, чтобы я всегда после самолета ну, с водой контактирую, снимает вибрацию, и самолет до свидания наступает. Кто летает часто, надо просто горячая, холодная или просто ледяная вода, то есть она убирает вибрации. Я пришел туда, снять вибрацию себе. Люди хотели по инструкции, все как бы все нормально. Вот, я начал раздеваться, до плава. И народ такой-то собрался очень аккуратно, вежливо, кстати, никто не говорил, Russian Line. Вот. Они нормально как бы хорошо, просто они ну, как бы не понимают этого. То есть для них это ну, ну, непонятный поступок, понимаете, там же инструкция написана конкретно. Как надо ходить. Понимаете, все же написано, и тут и пришел, как бы понятно, что не немец, уже понятно. Вот. Вот. И, и, как бы, и они все так раз-раз быстренько ушли. Я туда замырнул, побежал там, вот, э, в холодной водичке. когда я собрал, смотрю, они опять возвращаются, как цап приходить там. Вот, аккуратненько, как вы бы, так пришли, ушли и все. То есть у них такая культура очень деликатная, вежливая, как бы. Но они другие совсем люди. И я спросил, а что, вот у них никогда так не бывает, чтобы просто бегли? Он говорит, это исключено. Четырех, значит ты предатель в Там же написано, что надо ноги поднимать вот так все. все, как у тебя не хватает понимания, это вопрос. Вот, а русские, они вики другие, написано одно, а я делаю другое. У нас другая совсем. Менталитет, это указывает на то, что. Ну, менталитет разный, понимаете, люди другие, совершенно отличаются друг от друга, невозможно соединить. Но когда ход времени начинает действовать вот так, тогда полярность наступает. Вот там, где культура отличается, другая культура, люди поляризуются, начинают и переваривать друг друга, понимаете, и начинаются вот эти вот стадии. Первая стадия страх, вторая двойственность и третья враги. Вот на стадии враги уже теряется разум людей. Они уже не помнят, что там были раньше не враги. Они уже это не помнят, понимаете? Они думают, что всегда были враги. Вот это означает третья стадия В это время выключается правильное восприятие мира. То есть люди настраиваются вот в этом ключе. То есть такой массовый психоз создается. Понимаете, вот такая штука страшная возникает, которая потом приводит к пойме. И теперь то, что говорят Священные Писания, если люди молятся, они читают молитву, то первое, что дает молитва или правильный настрой, она дает сначала отрезвление. То есть человек чувствует, да, они другие, как бы не очень хорошие, но воевать не будем. На вторую стадию с третьей переходит человек. А потом он просто боится, чувствует, что плохо что-то в мире происходит, но у него нет врагов. Она а потом, в результате молитвы, он может выйти вообще из этого состояния и просто всех любить. И понимать, что время, оно разрушает отношения. Социальные отношения рушатся в результате времени. И также в результате времени восстанавливается. Ведь у нас были была дружба, ГДР там. ВДР, там проживание, Вот, потом до свидания. А разве это не Разве это не Вот, некоторые думают, что виноват люди в этом все. Есть разные теории, что есть кучка людей, которые взяли там все это сделали. Вот, или вообще президент страны какой-то виноват один человек, его грохнуть и все это нормально будет. Вот, ну то есть есть такие разные теории о том, что виноват кто-то в этом и всем. Эти теории, они имеют под, ну, как бы, под собой определенную почву, потому что всегда сильные личности, они, на них печать времени находится. То есть, понимаете, рождаются сильные личности, которые способны вот, действовать так, что с ними ничего не сделаешь, понимаете, а как бы оно, они уполномочены временем, они становятся очень могущественными, способными как бы действовать внутри одной из двух групп. Понимаете, да? Это факт. И кажется, что именно они и все сделали. Но на самом деле все делает время. время. Оно создает ситуации, создает мир, точно так же, как у нас в семье. Вот все же было хорошо. Возьмите руку, у кого все было хорошо, бац, все раз, ну, как, начало разваливаться. Вот, пожалуйста, так время действует. И с этим на вас печать даже напряжены вот эта печать времени. Также и правители могут быть напряжены, и страны целые напряжены, понимаете? Видите, я вам, я сейчас затронул такую тему больную, что люди начали выходить из равновесия. То есть они начали кричать на меня или поправлять. Это нормально, это нормально, потому что это больная тема. Я не против. Я не говорил так, что виновато время, страны не виноваты. Я так не говорил. Вы так поняли. Потому что я с самого начала сказал о том, что время предназначено для того, чтобы мы учились сдавать экзамены. И сдавать экзамены будут все страны, понимаете? На обстановки обстановке означает, что мы должны учиться сдавать экзамены. Единственный способ сдать правильно – это молитва. Молитва, она успокаивает мир. Понятно, что если нагнетает обстановка, то правильный лидер, он будет укреплять страну во всех отношениях. Понимаете? Это понятно. И понятно, что с той стороны тоже будут делать то же самое. Что будет гонка вооружений, что будет армия улучшаться и все прочее. Потому что так действует время. Но когда люди начинают эту полную практикой заниматься серьезно, Успокаивается среда, становится спокойнее все. И тогда лидеры могут начать договариваться между собой. У них появляется возможность разговаривать, потому что время действует уже не так сильно. То есть время создает экзамены, понимаете, в нашей жизни. Экзамены создаетесь. Вы можете принять то, что я говорю, или не принять. Это ваше дело. Но дайте мне право говорить то, что я говорю, потому что я для этого пришел, и люди приехали из разных городов, чтобы меня послушать. Примите это к сведению. Те, кто сейчас пытается спекуляться потому что я говорю, поднимите руку, кто приехал за 300 километров сюда. Вот, смотрите, взял. А кто за 500 километров приехал? Есть такие? Возможно, да. Некоторые за 500 приехали. Только в мягком, позитивном ключе, хорошо? Да? Нет смысла, понимаете, есть три стадии победы над судьбой. Три стадии победы над судьбой. Первая стадия. Я воспринимаю объект своей боли, как источник боли. Ну, допустим, муж изменил, допустим, да, жене. И я воспринимаю мужа виновным в моих проблемах. На этой стадии решить вопрос невозможно. Вернуть мужа невозможно. Сохранить семью невозможно. Надо выйти на вторую стадию. Вторая стадия означает, что проблема находится между нами. То есть человек в молитве во внутренней жизни молится, молится, молится и домаривается, что он видит, что это просто моя судьба, вот то, что муж ушел от меня. И надо сейчас прощать, просить прощения, думать о том, чтобы мне победить судьбу. В это время человек перестает анализ проводить, проводить того, как себя ведет муж, хороший он, он или плохой. Анализа этого нет, просто есть ситуация, и человек пытается ее победить, он прощает, просит прощения. Он не анализирует, муж хороший или плохой, виноват он, не виноват, потому что цель вернуть мужа, а не поставить ялыки, заклинить кого-то. И на третьей стадии человек считает себя виновным во всем. И в молитве тогда он может победить ситуацию, реально победить судьбу. Вы знаете, что есть такие дипломаты, которые приходят к другому правительству, я читал это этом Священное Писание, приходят и говорят, мы виноваты во всем. Давайте пытаться понять друг друга. И когда такой дипломат, вымоленный, понимаете, говорит с правительством другого, сначала те говорят, красный раз свою вину, давайте разговаривать. И они как-то свою гонят там и все прочее, но так как этот дипломат настроен очень смиренно, постепенно, психика у этих людей успокаивается, и они начинают понимать, что есть шанс договориться, они реально друг друга начинают понимать, указывают свой интерес при этом. Но они чувствуют, что обстановка стала спокойнее, что им легче жить, что войны не будет. Когда человек способен, вот один человек способен поменять обстановку во всем мире, имея такую силу в Но все начинается с победы в своем сердце, что ты никого не считаешь врагами. Это очень трудно сделать, реально. Это, ну, это не то, что ты так настроился, знаете, типа все хорошие, те, когда животу приставят, нож, то ясно, что могут залезать, тоже об этом сейчас не говорим, кстати, о животе и о ноже, расскажу вам немножко, просто нужно делиться личным опытом, чтобы понимание пришло. Я изучал вот эти все темы, работа над собой, победы над собой еще в институте, когда учился в медной студии. Я занимался также спортом, бегал в парке. Разок я шел из парка домой. И в это время, ко мне подошел один парень, такой крепкое телосложение, и подставил ножичек в брюху. Прямо так вкуза воткнул ножичек и говорит. Нужны деньги. Вот. И я ему сказал, но первое, что я должен был сделать, потому что если бы я этого не сделал, тогда это проиграл в ситуации, я должен был отнестись к нему не со страхом и не со злобой. Чувствуете, не со страхом и а не со злобой. Потому что можно испугаться и стать жертвой, а можно разозлиться и стать жертвой. Я просто первое, что я сделал, я заставил себя отнестись к нему по-человечески. Это не просто было сделано, но я напряг все свои дни и заставил себя так отнести с ними. Так же, как я заставляю к вам себя относиться правильно сейчас. Вы это чувствуете столько цен. Итак, дальше. Я ему сказал, когда я настроился правильно, ему сказал, что у меня сейчас нет денег. Но если ты хочешь, чтобы я тебе дал деньги, пойдем ко мне домой, у меня дома есть. Когда мы пошли, он не увидел, что я из страха это сделал. Я просто по-доброму к нему относился, понимаете, как к человеку, к человечеству. Он мне поставил ситуацию, в которой он мог распороть мне брюхо. Я просто по-доброму, раз так, у меня выбор между жизнью и деньгами, я выбираю жизнь. Но к тебе я отношусь нормально. И мы пошли рядом с ним вместе. И потом дальше, когда мы шли, он Начал по-другому со мной разговаривать, начал меня расспрашивать, что я делаю. Я ему объяснил, чем я занимаюсь, как я живу. Когда мы дошли до дома, он сказал, я тебя вообще провожал, для того, чтобы никто ну, там на тебя не набросился. Спасибо, говорит тебе. ты хороший мужик.